<смех> Алкашское видео, да говном это ваш физика. <смех> Многие считают, что физика скучна и однообразна. Однако это не так, и я сейчас это докажу. Представим, что у вас есть особа, с которой у вас романтические отношения. Как же физика поможет поразить ее? Давайте приступим к практической части. Для этого нам понадобится бутылочка и зажигалка. Открываем внешнюю вот эту пленку или фольгу. И сейчас с помощью физики мы попробуем открыть эту бутылку. Для этого простая зажигалка. А впоследствии разберем теорию. Давайте посмотрим, за сколько времени... Мы сможем открыть ее. Будем постепенно подогревать и при этом вращать. Будем равномерно прогревать бутылку со всех сторон, точнее горлышко, где находится воздушная подушка. Не работает. Говно в этом ваша физика. Физика не может не работать. Она должна сработать. Разрушители легенд. Вино. Какое-то не очень. Самое интересное, пробка внутри гореть уже начала. Суть в том, чтобы выпали в что физика не срабатывает. Да Что, что за вино? Может, вино какое-то неправильное. Итак, давайте подведем итог нашей экспериментальной части. Вот это вам, очевидно, не понадобится. Вот это тоже вам не понадобится. И это, собственно говоря, вам не понадобится. Я советую вам просто сесть и порешать немножко задачи. Всем пока! Ну, тоже неудачный опыт. Это тоже опыт. Еще до свидания.